iOS 12 – как много в этом слове для сердца русского слилось, как много звуков, багов и ошибок. Способов, которые бы по-настоящему ускоряли iPhone, почищали ненужный кэш и прочий информационный хлам из оперативной памяти не так уж и много, но это же Apple, а значит даже в самой совершенной мобильной операционной системе должны быть всевозможные тонкости и лазейки. Да-да, шахмат Android в кусках железа от яблока за 700 долларов тоже есть скрытые функции и особенности. Друзья, ну а перед началом просмотра данного видео, я хотела бы вам порекомендовать программу которая как-никак сможет улучшить ваш iPhone всего за пару секунд 6 6 режимов оптимизации ускорения и очистки устройства можно пользоваться один раз в неделю например как это делаю я или же каждый день с помощью опции silent clean знакомые артема из аймоби совсем недавно запустили очень классный конкурс в котором можно выиграть во-первых реально крутую утилиту any trends а также получить скидку на приложение phone clean со всеми фишками и бонусами а также ты не поверишь можно выиграть iPhone xr участвуйте в розыгрыше до 2 января 2019 года вся информация по ссылкам в описании удачи ну а мы начинаем кому пригодится этот способ в основном владельцам iphone 5s iphone 6 6s и даже iphone 7 однако пользователям дорогостоящих решений вроде iphone xs или iphone xr этот способ ускорения телефона и операционной системы в целом не только не помешает а наоборот запустит iphone ракеты в космос давайте так если вы делаете все то же самое что я продемонстрирую прямо сейчас, и у вас все получается, вы ставите лайк этому видео и подписывайтесь на канал, но если нет, то на нет и сюда нет, вот так все просто. Если у вас iPhone с кнопкой Touch ID, то вы разблокируете ваше устройство, делаете свайп по экрану слева направо и оказываетесь в шторке виджетов, далее нужно быть предельно осторожным и максимально внимательным, аккуратно проводим по экрану сверху вниз таким образом, чтобы изображение на дисплее стало расплывчатым, в этот момент не отпуская шторку нажимаем на кнопку Home и... Вуаля! Телефон перезагрузился за считанные секунды. Погоди, это то, что должно было ускорить мой iPhone? Именно так, друзья мои. Благодаря системным ошибкам устройство совершает так называемый респринг или же быструю перезагрузку. В отличие от полного выключения, респринг, во-первых, не травмирует аккумулятор вашего iPhone. Соответственно, телефон не греется, как скотина на пасеке. Во-вторых, быстрая перезагрузка позволяет исправить различного рода системные баги в приложениях, модулях устройства, а также оптимизирует работу iOS. В-третьих, благодаря респрингу устройство может работать чуть-чуть лучше и быстрее. Про обладателя iPhone с челкой и без кнопки домой я тоже не забыл. Вам нужно запустить настройки на вашем iPhone и в поиске написать «Assistive Touch». Переходим в данное меню и активируем тумблер напротив параметра. Далее в разделе «Одно касание» выбираем параметр «Домой». Выходим на главный экран и переходим в шторку с виджетами. На десятках делаем все то же самое. Тянем шторку немного вниз и нажимаем на виртуальную кнопку «Домой». Ваше устройство перезагрузилось без каких-либо проблем. Круто! Пиши в комментариях, помог ли тебе данный способ ускорить твой iPhone. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк этому видео, как мы и договаривались. До скорого и с наступающим! Пока-пока!